Загружаем уровень нового проекта шутер от третьего лица. Запускаем игру нажав Ctrl плюс G, потом СК. Сходу получаем ошибку в консоли. Выполнение Start Animation Processing для персонажа, у которого уже есть контекст обработки. Пропуск обновления анимации.